Раз, раз, раз. В 1750-х годах ученые помещали различные вещества в пламя и пропускали получившийся свет через призму. Они обнаружили, что горячий газ, образующий при сжигании веществ, дает различный цвет или спектр. Например, при сжигании обычной столовой соли получался желтый цвет. Далее, не все цвета ратунги получали при сжигании веществ. Иногда получались темные участки. Для некоторых материалов было всего несколько кусочков света. И в 20-м году ученые поняли, что это замечательный способ обнаружения и идентификации малых количеств веществ в порошке, сжигаемом в плане. Тем временем также изучался и белый свет солнца. И в 1802 году было открыто, что сам солнечный спектр содержит в темные участки, тонкие линии на фоне радуги. Но тогда никто не мог объяснить, какова связь спектральных линий с веществами и вообще откуда они образуются. Теперь давайте перенесемся немножечко ближе к нашему времени, на сто лет назад. Тогда ученые изучали спектр, образующий при нагревании твердых объектов. Они обнаружили, что спектр получается сплошной, причем общий цвет спектра дает понятие о температуре объекта. И ученые поняли, что этот способ позволит измерять, измерять температуру объектов на расстоянии. Например, они смогли измерить температуру Солнца. И благодаря этим открытиям было установлено, что некоторые объекты прекрасно поглощают свет. И эти объекты были названы черными телами, то есть они поглощали практически весь падающий на них свет. Эти самые объекты также Прекрасно излучает свет, причем температура этого излучения показывает температуру объекта. Вот на этом графике показывается количество света в каждом свете излученным объектом. Вот относительно холодный объект. Большая часть излученного света лежит в инфракрасной части. С правой части мы будем на палитре показывать цвет излучаемого света. Сейчас практически ничего не видно. На этой кривой показано распределение цветов излучения объекта средней температуры. Это в основном зеленый, желтый и оранжевый цвет. Добавляем их к нашей палитре и смотрим, что получается. Видно, что общая комбинация пока дает желтый цвет. А этот третий график показывает горячие объекты. Большая часть излученного света идет в синем спектре. Теперь мы видим, что наша палитра в центре становится белой. В том месте, где пересекаются все излученные цвета. Нагретое черное тело следует вот этой, этому порядку цветовому. Хороший пример излучения черного тела это печь. Внутри печи электромагнитное излучение в форме света и тепла принимает форму встреч волн. Волн, подобных вибрации струны и гитары. В конце стоящей волны подобные струне гитары не двигаются, они закреплены по концам. Внутри uh, этой печи существуют различные длинные волны, а все не стоящие. Когда температура печи довольно-таки низкая, основная, основной цвет инфракрасный. Без а, технических средств его невозможно увидеть. По мере роста температуры, цвет становится красным, потом оранжевым, потом желтым, потом синевато-белым. Распределение энергии идет от а, длинных волн к, раз, к, а, к коротким, по мере роста Температура объекта и посинение света. Но возникла проблема. Ученые думали, что распределение излученного света будет продолжаться и уходить в ультрафиолетовую часть спектра. Но этого не произошло. Вместо этого излучалось все меньше и меньше света по мере приближения к ультрафиолетовой части спектра. Это называлось ультрафиолетовой катастрофы. Но катастрофой в прямом смысле слова это не оказалось. Это было лишь начало удивительных открытий. Удивительный ученый по имени Макс Планк вскоре придумал способ объяснения данных взамен. Он пришел к выводу, что энергия стоячей волны, стоящий пол, крепче, не обладала и не могла обладать любыми произвольно взятыми количествами энергии. Наоборот, количество энергии должно ограничиваться несколькими конкретными, то есть дискретными значениями энергии. Для синего света, например, энергия может быть либо 0 электрон-вольт, либо 3 электрон-вольта, либо 6 электрон-вольт, либо 9 электрон-вольт, и так далее. В целом, энергия равна любому целому числу n, умноженному на постоянную планку, и умноженному на частоту света. New для синего цвета это Любое число кратное 3 электрон -вольтам. но для синего света энергии не может быть кратной одному электрону вольту, двум электрон вольтом и 4 электрон вольтам, понимая, что энергия может иметь только дискретное значение, дало начало квантовой механики, то есть энергия квантуется, и n из ранее упомянутого уравнения называется квантовым числом. Вывод Планкта о том, что свет квантуется, быстро было подхвачено Эйнштейном для объяснения другого непонятного финанса. Было известно, что если направить пучок света на металлическую пластину, в результате освобождается электрон. Но Электрон не может вылететь из пластины до тех пор, пока цвет brighter brighter не станет определенного значения. Независимо от того, какой силы свет, если high. цвет окажется не тот, то ни один электрон так и не вылетит из пластины. Эйнштейн пришел к выводу, что свет, падающий на пластину, должен признать из себя поток квантов, то есть порции энергии определенного значения. И если энергии недостаточно и, в каждом пакете, то ни один электрон не освободится. И каскал План длина и частота света соответствует количеству энергии, содержащемуся в каждом пакете, то есть квант энергии. Пакета красного света не способны выслать электрон из пластины, потому что не обладает достаточным количеством энергии. Только сильный свет. Но подождите-ка, это еще не все. Похоже на то, что свет – это частица, а не волна. В то время как существует огромное количество свидетельств о том, что это волна. Рефракция, дифракция, интерференция. Так что же это? Частица или волна? Что такое свет? Свет – это и то, и другое. Пакеты света – чрезвычайно мало. Давайте будем называть их фотоном. От греческого слова Фотос, означающий свет. И для того, чтобы описать пояснение поведений объектов на таком малом уровне, необходимо использовать нестандартные идеи, идеи квантовой механики.